Лукашенко сегодня заявил, что во избежание ядерной войны между Россией и Украиной необходимо заключать перемирие. Перемирие объявить без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия и боеприпасов, живой силы и техники. Все, мертво, замерли. Ну это сложно. Столько уже погибших? Не знаю, нет. Конечно, безусловно. Но я в любом случае за мир. Я пацифист по натуре своей. Мир во всем мире это главное, что должно быть. Александр Лукашенко это кто вообще? Президент Белоруссии. А. Действующий. Не... Уже очень давно. Это политические вопросы. Я о политике вообще не шарю. Ну, у вас вопросы. Я не очень интересуюсь новостями так в целом. Ну, ваше мнение, необходимо заключать перемирие? Но я считаю, что перемирие должно быть, как бы, на с учетом интересов россиян. А почему не обеих сторон? Не знаю, потому что я поддерживаю спецоперацию, и я как-то доверяю нашим. Свою страну поддерживаете? Да. Я всегда за мир, за дружбу народов. А тем более это свои, а не чужие. Не Англия, не Австрия, не Германия, а Украина. А Украина всегда была нашей. Поэтому даже нет никаких споров. Мне кажется, миром должно все кончиться, а не войной. Вы думаете, если Россия со своей стороны предложит Украине перемирие, Украина согласится? Нет. А почему так считаете? А они самостоятельные. Ну, шестерка, как она против Пахана пойдет? Это же даже на таком уровне, в такой лексике. Да, скорее всего, да. А почему поддерживаете? Ну, ядерная война – это же плохо. Ну, вы знаете, я сомневаюсь, потому что Украина сама не решает за себя, как Россия. Россия решает, а Украина нет, у них свои закулисные интриги. Может согласитесь, не знаю. В нашей стране за эти вопросы отвечают соответствующие люди. То есть у меня другая компетенция – вот. И в чем я профессионал, тем я и занимаюсь. В целом я поддерживаю политику своей страны и своего президента.